Сейчас мы с вами приготовим индийский салат. Я его кушала в Индии, поэтому он будет индийский салат. Как его приготовить? Его приготовить очень просто. Для этого нужно сырая свекла, я возьму ее немножко, одну помидорку, половинка сладкого перца, половинка огурца, зелень. Сок лимона. Разные специи. Я вам потом буду, когда квася, расскажу, какие специи. И вместо соли будет соевый соус. Первое это берем салат и произвольно накидываем на тарелочку. Берем сладкий перец и нарезаем кубиками. И просто раскидываем по тарелки. Далее берем свежий огурец. Если хотите, то можно обрезать кожуру. Я в данный момент кожуру обрезать не буду. Также нарезаем кубиками. И также произвольно кладем его в тарелку. Свеклу варить не нужно, она должна быть сырая. Также нарезаем. Кубиками. Также самопроизвольно раскидываем по тарелке. Режем помидор. Также выкладываем на тарелку. И еще мы нарезаем свежую морковку. Тоже кубиками. Также самопроизвольно раскидываем по салату. Кладу укроп. Далее кинза. Черный перец. Посыпаем сверху у меня есть шампала перемолотая. Я ее тоже немножечко посыпаю. Все специи и весь рецепт я напишу под видео. Далее кунжут. Еще я положу семечки льна. Немного куркумы. Сверху полью соком лимона, Немножеч... немножко нужно сбрызнуть. Он дает такую кислинку. И вместо соли я кладу соевый соус чуть-чуть. Вот такой получился свежий индийский салатик. Попробуйте. Приятного аппетита и подписывайтесь на канал.